Где я и... Что я делаю на снегу? Подожди... Где я оказался? Что это за место? Почему я посреди какого-то снежного поля? Чё за херня? И... Итан! Итан! Итан, ты где? Итан, дружище! Какого... Где Итан? И где наша машина? Что за херня? Ничего не понимаю. Мы ведь... Мы ведь сыты нам возвращались домой на машине. Что я здесь вообще делаю? Почему я проснулся в какой-то снежной яме? И... Это не похоже на то место, где мы ехали. Это не та дорога. Это вообще, блядь, не дорога. Какого хера? И как мне этого расценивать? Ой, ладно. Главное не паниковать, потому что мало ли местное зверье услышит меня и придет ко мне. Мне этого не надо. Однако, что мне делать? Куда мне идти? Я вообще не понимаю, где я нахожусь. Черт! Стоп. Это что, дом? Да, действительно дом. Надеюсь, хозяева дома, и они мне помогут и скажут, где я нахожусь. Черт. Как, каким образом вообще я здесь оказался? Не понимаю. Все-таки стоит сказать что-нибудь. А то я нахожусь в каком-то лесу и думаю, будет странно, если они услышат стук. Подумают еще, что какой-нибудь бандит, блять, маньяк. Так. А, пожалуйста, откройте дверь. Ну и мне нужна помощь. Я не знаю, где я нахожусь и по какой причине я вообще здесь оказался. Мне нужна помощь. Странно, может быть, хозяев нет дома? За окном ничего не видно, да еще окно такое странное, как будто в пыли И что же мне делать? Куда мне идти? Я замерзну, если буду стоять просто и ждать этих хозяев дома Черт, я вообще не понимаю, по какой причине я проснулся хер знает где как мне все это расценивать? Это ненормально, это... Это что-то паранормальное. Черт. Может быть, пойти дальше? Не знаю. Может быть, я наткнусь еще на какие-нибудь дома. Да, я что-то вижу. Отлично. Это... Это деревня. Фух, слава богу. Почему... Почему дом развалин? Странно. Может быть здесь больше никто не живет? Ладно. Пожалуйста, мне нужна помощь. Я не знаю, где я оказался. Я ехал домой со своим другом, но по какой-то причине я проснулся хрен знает где. Я не понимаю, где я нахожусь, и мне нужна помощь. Пожалуйста, можете хотя бы подсказать... Где я нахожусь и как мне ориентироваться? Странно, застуженный отчет. Ну-ка, открыто. Вешалка. кресло Странно, в этом доме видимо никто больше не живет, он какой-то разваленный весь, какой-то блокнот, наша семья голодает, нам нужна еда, но еды нет, может мне съесть своих детей, что блять, что блять, и как мне это воспринимать? Блять, это бред сумасшедшего Никто в адеквате не станет писать такой херни Наша семья голодает Ну да, здесь Все крайне не очень Это весьма странно Это очень странно Ладно, пойду, пожалуй, отсюда Блин Я надеюсь, что я встречу жителей мне нужна помощь. А, пожалуйста, откройте дверь. Ну или просто скажите, где я нахожусь. Я не знаю, где я. Я проснулся в неизвестной мне местности. Мне нужно понять, где я нахожусь и как мне ориентироваться. Пожалуйста, помогите. Да и я замерзну здесь, если буду стоять. Я никакой не взломщик и не бандит, вы не подумайте. Мне нужна помощь. Может быть, второй дом, и никого нет? Закрою дверь, а то холодно. Завал какой-то. Стол. А это что? А, туалет. Но я так понимаю, здесь тоже никого нет. Да и дом выглядит крайне пустым. Даже холодильника нигде нет. Ни кухни, ни спальни. М -м -м, вероятнее всего, это находится на, на втором этаже. Однако он завален, и я туда никак не проберусь. А здесь заставлена столом дверь. Ой, все это крайне странно. Да. Я не верю. И это... Стоп. Как я этого не заметил-то сразу? Дома, они разрушены. Странно. Все это странно. Пожалуйста, помогите мне. Мне нужна помощь. Я не знаю, где я оказался и... Зм... Змея, блядь? Откуда здесь зимой змея, блядь? Охуеть. Блять! Не, я не хочу рисковать. А если вы дома, извините, что я вторгся к вам, но... У вас нет дома. Превосходно. Как же темно. так получше. Да и вообще, зачем занавески на окна навешивать? Я так понимаю, все эти жители были знакомы между собой? Сомневаюсь, что они подглядывают друг за другом. А, тут какая-то книга. Нужно посмотреть, что в ней. Люди сошли с ума. Я не знаю, что на них нашло, но они все утверждают, что они голодны. Но еда-то как раз у нас есть. Я предлагал им наши продукты, но от обычной еды их выворачивало наизнанку. Все жители стали агрессивнее и страннее. Всех настиг голод. Я не понимаю, что здесь произошло? Так, тут есть записи посвежее. Если вы это читаете, то знайте, ночью не выходите на улицу при любых обстоятельствах. Занавешивайте окна и сидите дома без света. Если в дверь постучат, то не открывайте ее ни в коем случае. А если позовут, то тем более. Что? Что это все значит? Куда я, блять, попал? Здесь что, блять, все с ума посходили? Что это... Что это все значит? Ночью занавешивайте окна, не выходите на улицу. Если постучат, то не открывайте дверь. А если позовут, то тем более. Что это значит? Странная эта херня. Очень странная. Я реально не понимаю, что происходит. Да и, собственно, куда пропал Итан и наша машина? Ну ладно, хуй с этой машиной, но Итан мой друг, блядь. Куда он-то подевался? Да и почему я вообще проснулся непонятно где? Как мне это понимать? Я реально не знаю, что мне думать. Это просто пиздец. Еще один толчок. Черт. Откуда-то еще змеи тут взялись. По какой причине? Это колодец, Да. Охренеть, он замерз. Ладно, я вижу топор, можно будет потом его вз взять. Так, ну здесь развалины. Охренеть, это так сильно навалило снега, что забор засыпало. Да. Что-то мне подсказывает, что в этой деревне не осталось людей. Но в таком случае... Да как это возможно? Почему? Какие-то странные записи. Я проснулся хер знает где. Мой друг Итан пропал. Почему? Ну, и почему так резко потемнело? Блин. По-хорошему надо... Пойти в дом. А то холодно как-то. Так. Еще один дом разваленный. Хотя я бы сказал, что он недостроен. Да, скорее всего, он недостроен. Правда, зачем они заранее поставили дверь, это хороший вопрос. Да. Нужно спрятаться в доме. Потому что наверняка сейчас выйдут звери. Да и, блядь, тут ползают змеи. О чем речь? Почему змеи? Это... Это невозможно, змеи же не водятся в такой среде. А, я думаю, нет смысла стучать. Ну да. О. Здесь паутина. Странно. Коробки всякие. Но ничего особенного. Да. Я не понимаю, что происходит. Просто не понимаю. Что это был за звук? Это есть? Еп! Что это, блядь, такое? Блять, сука. Блять, что это? Что это за хуйня? Блять. Что это, блядь, было? Что это, сука, за звук? Что это, блядь, было за крик? Это не было похоже на зверя. Это... Что это за херня? Пиздец. Какого? Сука, оно ну стуч... стучится, блядь. Что, блядь, за хуйня? Что, сука? Сходит. Блядь. Это просто пиздец. Это просто пиздец.